Пожалуйста, не рассчитывайте на нож как решение всех ваших проблем. Скорее всего, этот инструмент вам их создаст намного больше, чем вы могли бы отделаться как бы, легким испугом, одним разбитым глазом и все так. Представим себе ситуацию, что у нас... Намечается конфликт с явно превосходящими по силам противников. Неважно, даже если это силы менее превосходящие, там, слабее вас, в первую очередь, что может самый неподготовленный, не морально, не физически человек правильного сделать вот на 100% эффективное средство, это контроль дистанции. То есть во время любых напрягов, не разъехались вы на парковке, начинается какой-то кипиш, вам подошли с неудобными вопросами вечером те люди, которых вы не ожидали увидеть. В гражданском, не в гражданском, вообще абсолютно фиолетово. Самое правильное, что делаем, это контроль дистанции, ориентируемся на среднее расстояние дотягивания вы, вытянутой руки. К любому удару вы должны быть готовы. В идеале сразу закрыться от всех возможных, ударов, приняв совершенно естественную для разговора позу. От меня хочет человек вечером очень поздно сигарету, и мне тон его не очень нравится. Я разорвал дистанцию, и я с ним объяснился, если я вообще хочу разговаривать. Вообще в идеале пройти мимо, не замечая его. Но если вдруг начинается очень-очень Нездоровый кипиш и человек реально начинает махать руками. Что можно посоветовать, если вдруг вы решили применить нож как средство самообороны? Сначала, пожалуйста, постарайтесь ножом продемонстрировать свои намерения так, чтобы он сыграл как останавливающий эффект. Соответственно, если вы решили осознанно применить нож как средство самообороны, вы не хотите убивать человека, но вы точно хотите остановить его агрессию, вы, в первую очередь, пожалуйста, запомните, не должны его жизненно важные органы ни в коем случае даже случайно повредить. К жизненно важным органам по умолчанию относим все, что ниже головы. То есть, если рубим, то мы рубим в район лба, где даже при секущем ударе глаза даже не будут задеты, проверяли неоднократно. Соответственно, глаза э, зальет кровью, человек будет дезориентирован. Конечно же, когда его попустят, он будет намного сильнее разозлен, нежели чем э, был он до этого. Поэтому самый лучший вариант после того, как вы дезориентировали противника, пусть даже и ножом, чего я опять же не рекомендую, но тем не менее, дезориентировали противника, вам не нужно стоять над ним и насмехаться, а используйте вашу фору для того, чтобы применить 1001-й прием каратиста и быстренько-быстренько покинуть это место происшествия. Ни в коем случае, пожалуйста, не делайте колющих движений. Нож, во-первых, не обладает достаточным останавливающим эффектом и, казалось бы, действительно проникающее ранение в первые две минуты человеку не принесет тех э, болевых ощущений, на которые вы рассчитываете. Не останавливает нож. Человек вас сначала забьет до потери сознания, пройдет 10 метров и только после этого умрет. Не трогайте, пожалуйста, живот. Не трогайте, пожалуйста, внутренние части бедра. Там находятся жизненно важные органы, от которых человек помрет в течение 2-3 минут просто от кровопотери, если ему оперативно не оказать помощь. Поэтому, если уж и приняли решение, ограничьтесь режущими ударами, не трогайте живот, не трогайте внутренней части бедра ну и вообще постарайтесь не использовать нож как средство самообороны в случае если вы приняли ответственное решение применить нож в случае необходимой самообороны первоочередная ваша задача это чтобы ваше оружие не обернулось против вас для того мы соблюдаем базовый принцип за нож не должна начаться борьба не выставляйте его вперед в надежде что противник его просто испугается вряд ли человек в состоянии наркотического опьянения или любого другого аффекта испугается ножа скорее для него это будет э, вызов его личному эго соответственно за нож мы держимся как за последнее держим его поближе к себе и постараемся до последнего не применять но если обстоятельства диктуют иные условия и случилась очень неприятная ситуация человек умеет обороняться, и в первую очередь ценит свою жизнь, и он схватился за вас. Что же мы будем делать? Есть вариант, который может облегчить вам существование как минимум на несколько секунд. Мы приближаемся к противнику, сохраняя контроль ножа, пускай он вцепился в руку, фигня, вопрос, мы сейчас не особо на этом заморачиваемся, мы делаем то, что должны. Фиксируем две руки противника, вытаскиваем нож, и дальше принимаем обсто... как бы ситуацию по обстоятельствам либо можем доработать чего я очень не рекомендую либо быстренько сваливаем из этой неприятной ситуации если вдруг случилась диаметральная противоположная ситуация агрессия со стороны противника у которого есть нож вы не успели разорвать дистанцию не пытайтесь бежать умрете уставшим лучше абсолютно спокойно не провоцируя человека, он скорее всего не хочет вас убивать ему нужны вещи ваши, чтобы перепродать деньги на очередную дозу поэтому пока вас не угрожают убить, не надо провоцировать противника чтобы не начался клинч с затыкиванием, это неприятная ситуация мало кто выходит, выходит из таких ситуаций живым поэтому отдаем все, что нам не жалко вот, у меня с собой нож, держи, дорогой, стоит 17 тысяч, Продаж. и все у тебя будет по жизни хорошо я без обид, без претензий, все, счастливо. Я пошел, человек остался при новых вещах, он пойдет в ближайшую комиссионку, его сдаст, я пойду домой, вызову полицию, расскажу, что произошло, опишу его, я буду живым свидетелем, он будет живым подозреваемым. Все разошлись краями.